Тутутунка Ру представляет Дух путешествий. Здравствуйте. А для начала хочу спросить, хорошо ли меня слышно на задних рядах? Руки поднимите мне. Да, все, спасибо. А, итак, меня зовут Настя Бодрячкова, и сегодня я расскажу о ретритах. Я очень рада поговорить с вами именно об этом виде путешествий. Почему? Потому что духовные путешествия – это для большинства пока что-то еще не совсем понятное. Что это такое? Зачем это нужно? И вообще, с какой стати люди иногда отправляются за три 9 земель для того, чтобы помолчать в лесу или в горах? Но мой опыт, опыт моих учителей, учеников и друзей уже показал мне, что подобные путешествия, духовные путешествия или ретриты, они также необходимы нам, современным жителям, как, например, разгрузочные дни, периодическая чистка организма или другие подобные оздоровительные процедуры. Собственно говоря, основное отличие ретритов от просто оздоровительных процедур в том, что мы на них занимаемся не только состоянием нашего тела, но также занимаемся состоянием нашего сознания и, самое главное, подсознания, с помощью специальных техник, о которых мы поговорим буквально через парочку минут. И почему я убеждена в том, что ретриты более всего нужны для нас с вами, для жителей больших городов? Да потому что все просто. Мы постоянно находимся просто под артиллерийским прицелом огромного количества информации. Мы живем в большом городе, а значит, у нас с вами большие расходы и больше времени мы тратим на то, чтобы зарабатывать больше денег». И что же, у нас практически не остается времени для того, чтобы отключить на несколько дней телефон и просто побыть наедине с собой. Да, друзья, для многих, в том числе и для меня, это часто непозволительная роскошь. Ну, о чем говорить, если многие из нас, даже святая святых, в ванную комнату идут часто с телефоном. И вы знаете, я не исключение, честное слово. Я хочу привести примеры из своей жизни. А Несколько лет подряд я очень-очень и очень много путешествовала, в том числе и по работе. Вот как раз вы об этом уже слышали. И вы знаете, в какой-то момент, это было в Сеуле, я запомнила это утро, я проснулась, и я вдруг осознала, что мне стало абсолютно все равно, в какой точке мира я просыпаюсь. Мне стало все равно, что сегодня предложит наш гид-проводник о каких местах он расскажет, какую еду я смогу попробовать, потому что я поняла, что это никоим образом не влияет на мое внутреннее состояние. И я вдруг осознала, что мое внутреннее состояние – это не очень. Мой внутренний голос сказал мне о том, что я боюсь одиночества, что я до сих пор не понимаю, в чем Моя миссия в этой жизни – я боюсь своего будущего. И мое вот это постоянное желание работать и сменять картинку, оно на самом деле уводит меня все дальше от этих моих вопросов, с которыми я боюсь остаться наедине. Так вот, главное отличие ретрита от любого другого вида путешествий – это осознанное смещение внимания с внешних объектов на ваше внутреннее состояние. Иными словами, это долгожданное и любовное свидание с самим собой, даже если все идет вначале не так, как вы предполагали. Итак, сейчас подробнее поговорим о том, каковы основные черты ретрита и, собственно говоря, как мы поймем, что это ретрит, а не другое какое-то путешествие. Самое первое основное, что нужно для ретрита – это наличие достаточно серьезного внутреннего запроса. Почему? Потому что ретрит предполагает наличие ограничений. Каких? Самое понятное – это цифровой детокс, да? то есть без телефона, без интернета, может быть, даже без книг. Это ранние подъемы, как правило, это физическая нагрузка, это новые практики, да, духовные, внутренние практики и так далее, которые, может быть, в начале не покажутся вам чем-то таким увлекательным и простым. Что это могут быть за запросы? Ну, самый простой запрос – это когда у человека запрос просто ну, поработать со своим физическим телом. Например, впервые в жизни попробовать более легкое питание, другой режим питания. А впервые в жизни пожить в режиме правильной физической нагрузки ежедневной. И это очень правильный запрос, хороший, с ним действительно можно работать. Более сложные вещи, например, нет, не буду оценивать, несложные другие вещи. Это, например, творческий кризис. Это те ситуации, когда э, люди выходят, например, из каких-то болезненных отношений. да Такое происходит в нашей жизни. Это тот момент, когда человек находится в поиске себя, когда человек... Э, вы знаете, когда человек ищет единомышленников, потому что, как мы с вами знаем, когда мы только заходим на путь духовного развития, часто случается так, что в нашем предыдущем э, круге общения привычно мы не сразу находим тех, с кем мы можем разделить. Эти наши новые знания и опыты. Итак, запрос важен для того, чтобы ограничения сработали вам на пользу, а не стали вас раздражать. И второе, это еще важно для того, чтобы вы, работая э, честно, с вашим запросом не мешали остальным людям. Потому что, возможно, если вы приехали просто так ради любопытства, вы будете просто своим состоянием мешать тем, кто приехал поработать серьезно. Движемся дальше. Что очень важно? Наличие мастеров, то есть учителей, преподавателей, проводников. И, конечно же, их владение психофизическими и оздоровительными техниками. Сейчас мы поговорим, что это за техники. Самая популярная, о меня спрашивают, и которую я действительно проходила в Индии – 4 года назад, это випасана, Это практика молчания, которая длится 10 дней. Она же на самом деле медитация. И следующей техникой, которую используют часто на ретритах, это медитация. Вокруг которой для тех, кто никогда и не занимался, может быть очень много всяческих, вы знаете, ну неправильных и усложненных представлений. На самом деле это вполне естественное для человека состояние. Следующее. Это дыхательные техники, такие как пранаямы, потому что мы знаем, что наше дыхание, наше внутреннее состояние тесно связано с нашим дыханием. И с помощью изменения ритма дыхания и задержек мы можем влиять на наш ум. А, и следующее. Вот, собственно говоря, эта картинка у меня была к медитациям, к випасане и пранаямам. Следующая картинка – это общение с единомышленниками, как я вам и говорила, а также с мастерами, которые уже вас успели вдохновить, и их энергия привлекла вас в тот или иной ретрит. Конечно, при выборе ретрита важно именно опираться на ваши внутренние ощущения, то есть чтобы человек, который вы выбрали в качестве своего преподавателя, учителя, откликался у вас именно в душе. У меня почему-то кликер не работает. А, вот, срабатывает. Вот, посмотрите на этого колоритного человека. Вот, например, кстати, кто-то знает, кто это такой? Давайте расскажу тогда. Это э -э, шаман э, с острова Альхон, с Байкала. Я с ним познакомилась в 2012 году еще. Вот. А, конечно же, ретрит э, может предполагать, во-первых, путешествие по местам силам, силы, а во-вторых, общение с людьми силы, которые являются проводниками. И вы знаете, часто не только беседа с ними, но и даже присутствие в одном поле может очень повлиять на ваше состояние. Наш пункт, это, конечно же, работа с телом. И вообще, когда вот я произношу слово йога, большинство людей представляет себе именно вот это. Люди, которые делают какие-то асаны, принимают всевозможные красивые положения тела, но на самом деле это лишь отчасти правда, потому что йога состоит не только из асан. И большинство техник, которые мы здесь сегодня будем упоминать, они относятся также к йоге. Также... Еще какие техники, тут моя любимая часть, да? всевозможная работа с телом, телесно-ориентированная терапия, массажи, звуковое воздействие, да, то есть о чем я здесь говорю, во-первых, это всевозможная работа с голосом, пропивание мантр. Для некоторых это будут, будет начитывание молитв, например. а Это работа с вибрационными звуками, это работа с чашами, это купание в звуках гонгов. А, возможно, кто-то из вас участвовал в Москве, например, проводятся периодически ночи гонгов, когда вы можете просто прийти и, находясь между сном и явью, испытать на себя воздействие, целительное воздействие звуков. Также это техники глубокой релаксации. В йоге используются техники глубокой релаксации, в которых мы также используем трансовые состояния. Я сейчас сказала трансовые состояния, возможно, для кого-то это как триггер сейчас прозвучало, потому что многих смущает слово «транс». Представляются всякие разные картинки, как кто-то бьется в конвульсиях и так далее. На самом деле здесь я говорю про транс как естественное состояние. То есть мы сейчас находимся, например, с вами в музее. И это значит, что когда мы вступаем во взаимодействие или наблюдаем какое-то произведение искусства, которое действительно воздействует на нас глубоко, мы естественным образом погружаемся в состояние транса. Поэтому в йоге используется транс именно как осознанная работа, осознанное расслабление с правильно включенным рабочим вниманием. По сути, людям ничего не надо делать, нужен просто хороший преподаватель, который качественно проведет через ощущение тела и поможет разгрузиться подсознанию. А также очень хорошо а, в качестве ретритов подходят очистительные а, практики, а, такие как карма Юридическая, наверняка кто-то слышал, когда масло прямо везде используется, в клизмах, вовнутрь, а, в массажах и так далее. Но у этого есть действительно хороший, а, положительный, уже проверенный веками эффект. А, очень хорошо подходят а, сессии натуропатии для ретритной поездки. Это когда мы взываем к нашему организму с помощью опять же проверенных индийских врачей, например, да, для того, чтобы он сам себя исцелил. И там очень интересные методы: арт терапия, общение, принятие солнечных вал, э, ван, гуляние по траве, гуляние по камням. В общем, все то, чего мы с вами в городе позволить себе часто не можем. Классическое обучение в йога институтах, а юридическим техникам также смело можно назвать ретритами. Где ретриты проходят? Вот здесь мы находимся на Ладоге с ребятами. Недавно был ретрит именно в России, но также ретриты могут проходить в абсолютно любой точке мира. Ну, как правило, люди выбирают для этого максимально комфортные условия, что в принципе понятно. Далее, самое важное, вот, например, тоже на Бали наша группа. И самое главное, к чему вы должны быть готовы, когда вы выбираете ретрит, правильно выбрать для себя то самое место, где вам будет подходить расписание, где вам будут подходить ограничения и где будут подходить правила. Вот посмотрите, это классический день на Випасане, который начинается в 4 утра и заканчивается в 21.30. И так каждый день на протяжении 10 дней. При этом вы молчите. Понятное дело, что у человека должен быть вполне конкретный внутренний сильный запрос для того, чтобы он взял и отправился вот сюда эффект, я вам хочу сказать, действительно, от этой практики очень мощный, у каждого он свой. И самый частый вопрос, и на самом деле, мое первое опасение было, я думала, ну как же вот при таком расписании я буду вовремя приходить на занятия, неужели, ну как бы, все ли мне будет понятно, и так далее. Но на самом деле на Випассане все настолько правильно выстроено, что есть такие обученные волонтеры, которые уже несколько раз до этого проходили випасану, которые абсолютно во всем вам помогают. И да, это бесплатный, это бесплатный ретрит, то есть на випасану можно зарегистрироваться, выбрав себе страну, куда вы хотите отправиться, посмотрев внимательно условия проживания, ознакомиться с тем, будете вы жить вдвоем в комнате или вы будете жить один, комнате и так далее. Я, например, выбрала для себя проживание в э, одиночестве. Вот. Ну, пользуясь тем, что я работаю с людьми и у меня на тот момент была достаточно высокопоставленная должность на работе, я себя причислила к начальникам и Записалась на випасну для начальников, вот, и жила прекрасно себе одна, а девочки, э, которые ездили э, на другие курсы, они проживали втроем. И я не знаю, хорошо это или плохо. Просто мне захотелось пройти випасну вот так. Итак, э, мы практически закончили с вами. Следующий момент – это э, Именно про то, что любой ретрит предполагает баланс по условиям, по проживанию. То есть это не слишком что-то шикарное и не слишком э, такое, знаете, аскетичное место, которое будет вас отвлекать от главного процесса. По питанию, как правило, это вегетарианское питание, и оно может быть одноразовым, двухразовым, трехразовым. Важно обращать на это внимание и исходить из состояния вашего здоровья. Ну и э, последний слайд. Здесь я хотела сказать о том, что бывают ретриты с одной техникой, как випассана или, например, прегша-медитация, также бесплатная медитация, куда можно отправиться на неделю. Вот. И а, бывают э, ретриты, где техники миксуются. Вот. То есть это могут быть и асаны, и пранаямы и так далее, как мы с вами обсудили. И, наконец, стоимость. Это могут быть бесплатные ретриты и платные. Ну и э, в самом конце я хочу сказать, что мой большой достаточно опыт путешествий э, показал мне, что несмотря на наши внешние различия, по сути мы все люди в мире страдаем от одних и тех же вещей, а стремимся по сути вообще к одному, к любви. Так вот ретрит, он может быть и духовные практики, внутренние практики, они могут стать э, для людей, как они стали, например, для меня, да, так и для других людей, тем самым способом а, перестать искать вот эту вот самую любовь вокруг, жадно, да, и пытаться заменить ее какими-то острыми впечатлениями, которых нам все время мало-мало, мы хотим их больше. И, наконец, найти этот источник внутри. И затем уже из этого источника щедро делиться. Благодарю. Настя, большое спасибо за такой познавательный рассказ, друзья. Если есть вопросы в зале, можем принимать вопросы в микрофон. Скажите, пожалуйста, на каких ресурсах плохо слышу, извините. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на каких ресурсах искать, слышу, Здравствуйте, скажите, Здравствуйте. Каких ресурсах искать бесплатные ретриты, вот о которых угу. вы сказали, что угу. их можно найти? Давайте сейчас тогда повторюсь. Два основных ретрита известных в мире и где система очень хорошо отработана. Я как преподаватель могу сказать, что там очень хорошая методология подачи именно и обучения медитациям и сопутствующим техникам. Это випасана это сайт thamma.org. И это э, прекша медитация. Вы можете просто в поисковике забить прекша медитация, и вам выйдет одноименный, одноименный сайт, вот, только э, написан он будет латиницей. Там система одинакова примерно. Вы смотрите, э, читаете, во-первых, подробности об этой технике, во-вторых, выбираете э, в меню страну, куда вы хотите отправиться, читаете внимательно про условия, подписываете соглашение о том, что вы согласны на условия и подаете заявку. Спасибо большое за ответ. Есть ли вопросы в зале еще? Да, у нас вот есть. Здравствуйте, скажите, Здравствуйте. А где в Москве проходят эти ночи погружения в звуки? о которых вы говорили? Они проходят в разных йога-студиях. Просто, в принципе, опять же, в поисковике можно забить... Сейчас я скажу, что, как, какое лучше там словосочетание забить. Да? Ночи, э, ночи звучания гонгов, да? э, купание в звуках гонгах. И вам выйдет информация, потому что, в принципе, есть несколько гонг-студий сейчас, которые активно работают и по Москве в том числе, но также выезжают, в принципе, по России, участвуют в фестивалях и проводят такие мероприятия. Это, кстати говоря, вы знаете, очень здорово еще и потому, что это тоже работа с трансовым состоянием, потому что мы находимся между сном и бутылкой а именно в это время у нас разгружается естественным образом подсознание. Спасибо за ответ. Есть время еще для одного вопроса из зала. Вот тут молодой человек в первом ряду руку поднимает. Ах. У меня вопрос, вот два вопроса. Чуть Чем покажу, отличаются че. платные, отличаются ли вообще платные от бесплатных ретритов и... Как вот а, а, вы говорите про любовь, ответ, как они по, дают ответ на этот вопрос, если они все время молчат? А, ну вы знаете, в молчании очень много всего. Вот именно в молчании, по моему опыту, я не знаю, как у всех, да, я начинаю слышать тот самый свой внутренний голос, который обычно может кричать внутри меня, но если я занимаюсь совсем другими делами, если я постоянно перескакиваю с одной деятельности на другой, я его просто не слышу. И именно поэтому я преподаватель йоги, потому что это меня дисциплинирует, и это дает мне возможность постоянной практики, которая мне очень нужна, чтобы быть в контакте с самой собой. Очень хороший вопрос по поводу бесплатных и платных эм, ретритов бесплатные ретриты могут позволить себе, то есть сделать бесплатный ретрит может себе позволить действительно уже очень большая организация, да, которая на уровне идеи привлекает к себе огромное количество волонтеров, которым не надо платить деньги. Они уже прочувствовав то, что это действительно здорово откликается в их душе и что это работает, они готовы служить дальше людям, передавая вот как, например, передавая технику випасаны или прекши медитации. Понятно, что что когда мы с вами говорим не о таком глобальном явлении, не о таком глобальном движении, то деньги необходимы прежде всего для того, чтобы оплатить помещение, оплатить услуги поваров, преподавателей и так далее, и так далее. Несмотря на то, что випассана и медитация бесплатные ретриты, Уровень, ну вот, например, я ездила, уровень замечательный. И вы знаете, именно потому, что люди, которые участвуют в этом бесплатно, они живут этим, они верят в это. Поэтому они вот эту вот, ту самую любовь, которую они уже в тишине смогли внутри себя почувствовать и достать, они уже ей просто делятся. И это стоит дороже любых денег. Настя, большое спасибо за ответы. Благодарю. Этот подарок для тебя.